Виталий, приветствую тебя! Ольга, получается, мы с тобой две недели уже не виделись, а чуть больше. Есть что обсудить, тем более, что ранее мы предупреждали, что на рынках будет жарко, потому что тогда мы настраивались и там, под заседание ОПЕК, под комментарии Паула, под движух по доллару, в принципе, оно и произошло. Мы видим, что индекс американской валюты на многолетних максимумах очень сильно поджимает рисковые инструменты. Тенденты очевидные, мощные. И после пятничного выступления Павла на симпозиуме в джексон холле стало, наверное, понятно или, может быть, яснее для тех, кто еще сомневался в том, что ФРС пока не планирует отказываться от той политики, которую он проводит, политики более высоких процентных ставок. Даже несмотря на то, что два месяца назад, когда был опубликован июльский отчет по инфляции, был зафиксирован спад по индексу потребительских цен с 9,1% до 8,5%. Но отмечу, что американский регулятор по-прежнему считает, что еще рано говорить ГОП, как бы не перепрыгнули, потому что инфляция повсеместно в мире растет. Видим, что происходит с ценами на газ, которые по даже самым скромным прогнозам уже через месяц, может быть, с небольшим, по мере углубления, скажем так, осенне-зимнего сезона, цены на газ могут превысить 4 или даже пять тысяч долларов за Тысяч кубических метров. Ну, в принципе, при той динамике, которая развивается в последние недели, это вполне реально. Повышение цен на газ толкает вверх индекс потребительских цен, он растет. В Англии самый просто сокрушительный показатель сейчас 11, ну, 10,2, по-моему. В странах ЕС, я думаю, что тоже месяц другой мы увидим двузначные уровни. И это очень сильно ударит по платежеспособности европейского населения, покупательской способности, разумеется, по темпу экономического роста и так далее. Со всеми утекающими отсюда последствиями. И это вернуться к индексу американской валюты. Я на своих брифингах рассказывал, что очень многое, да или практически даже все сейчас, что происходит с долларом, упирается на одну идею: насколько участники рынка готовы закладываться под потенциальное решение Федрезерва в сентябре что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. И всегда я рекомендую смотреть на инструмент FedWatch, который дает объективную картину того, как меняются эти настроения. Так вот, после выступления Паула, которое состоялось в пятницу, вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов перевалила за 70%. Я думаю, что если в сентябре, вот сейчас предстоящий отчет Non-Farm Perils, который будет в пятницу, а потом еще... Данные по инфляции за август, если они, опять же, усилят а, а, возможность того, что ФРС а, будет действовать а, жестче, то, скорее всего, мы действительно получим третье уже по счетам повышения процентной ставки на 75 байсных пунктов. И, и я уже был готов а, поверить в прогноз Саксбанка о том, что индекс американской валюты будет в районе 120-130 пунктов. Хотя с текущих значений, опять же, глядя на... Прогноз 120 пунктов, когда, собственно, этот инструмент котируется в районе 109, кажется, что это слишком круто. Ну, то есть это больше 15% рост для индекса американской валюты, который обычно вяло ходит даже с учетом насыщенного новостного фона. Ну все, может быть, я думаю, что не стоит никому повторять, что на рынках сейчас такие условия, что происходит как раз то, что вообще не должно было происходить. То, во что мало верится, ну, вот такая реальность. На рынках мы должны к этому приспосабливаться. Давай-ка демонстрации экрана тогда. Я сегодня хочу предложить несколько сделок. В принципе, тему про индекс доллара я уже затронул. Но ну, только лишь момент. Сейчас 109.14 мы видим по индексу американской валюты. Это максимум больше, чем за на 20 лет. А комментарий для тех, кто хочет залезть в какой-то инструмент без свопов на долгосрок. Я думаю, что можно даже покупать с текущих уровней. И я согласен с прогнозами Wells Fargo, Morgan Stanley, что пока американский регулятор не увидит подтверждение в виде снижения базовой инфляции, базовая инфляция – это важно, без учета цен на энергоносители, продовольственные товары, а ставка будет постепенно расти, а политика будет оставаться жесткой. И По мнению Wells Fargo, в принципе, до конца этого года можно смело вообще покупать индекс доллара. Но, конечно, если выкуп идет после коррекции, эта сделка имеет больше потенциал на рост. На хаях покупать опасно, но мы видим, что индекс доллара, в принципе, каждый месяц растет, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. По европейской валюте сейчас котировки 0,9947, уже привыкаем к тому, что евро ниже паритета, и я думаю, что это, в принципе, до конца года будет вот то, с чем нужно работать. Вопрос только в том, насколько сильно может евро еще просесть. Я пока что сторонник того, что дно еще впереди, хотя… В качестве такой среднесрочной-долгосрочной цели вижу, что евро может провалиться там, не к уровню 0,9, 0,8, хотя есть такие прогнозы, а 0,97 и вот где-то там, мне кажется, достаточно будет, чтобы уже несколько снова переосмыслить свое отношение к европейской валюте. Снижение евро понятно, это главная причина все-таки углубляющийся аналитический кризис. Мы знаем, что в конце этой недели, то есть переходит с августа на сентябрь сроком на три дня, будет приостановлена работа Северного потока поток-1». То есть это значит, что поставки газа в Европу будут полностью прекращены. Ну, не полностью, не полностью, не согласен. По, по данному, по данному э, газопроводу, правильно? Потому что есть еще другой газопровод. Ну, я про другие поставщики, про других не говорю. И, в принципе, про, касаюсь львийной части объема mm -hmm. газа. И срок три дня, ну, не знаю. В итоге посмотрим, насколько это будет правда, будет ли этот срок перенесен, хотя я допускаю, что, возможно, сам факт при остановке северного потока, вроде бы как, в результате того, что нужно отправить единственную еще работающую турбину на техническое плановое обслуживание, срок этой приостановки может затянуться на несколько недель, на несколько месяцев. И в результате этого, конечно же, ГАД, который сейчас растет, и рост этого контракта, стоимость Как раз это и есть ажиотаж, следствие ажиотажного спроса на фоне наличия вот этого риска, что объемы поставок могут очень сильно сократиться. И э, через какое-то время, как правило, есть такое понятие, как временной лаг, как влияет стоимость на энергоносители, на показатель инфляции, этот временной лаг примерно на ну, три недели-чуть больше месяца. То есть э, после того, что мы видим сейчас э, на рынке газа в плане роста цен я почти уверен, что через месяц, то есть когда мы будем анализировать сентябрьские или октябрьские данные по инфляции, индекс потребительских цен в Еврозоне превысит 10%. процентов. И на этом фоне, как раз, я сторонник того, что долгосрочно евро может держать еще в качестве сделки на продажу, и не сомневаться в том, что уровни будут ниже. Как и откуда продать? Я бы предлагал посмотреть сейчас снова на значение паритета, как такой психологический рубеж. Там 1 единица ровно 1,10,50. И вот в этом диапазоне залазить в шарты с стопом 1,11, 1,11,50. Это как раз в расчете на то, что после теста повторного сопротивления единица паритета, продавцы снова смогут перехватить инициативу и с учетом всего фундаментального негатива отправить евро ниже. Да и по динамике мы видим по часовой, четырехчасовой, если анализировать таймфрейм, что после небольшого выкупа все-таки тенденция остается нисходящей, и ралли медвешек продолжается. Так, по поводу британской валюты, здесь, в принципе, фунт аутсайдер, сети уже прогнозируют, что паритет мы увидим и по этой валютной паре, Паритет крутоват, конечно же, это 1700 пунктов практически текущих значений. Ну вот 1.15, так же как и ситуация с евро, я сторонник того, что пара может просесть еще где-то на пару фигур, ситуация с фунтом похожа. То есть цель 1.15 – это мой основной приоритет, и я рекомендую заходить в пару фунт-доллар, то есть в продажу через отложку целый лимит примерно с уровня 1.1750. То есть можно прямо взять этот уровень, стоп-лосс, поставить отметку 1, 18, 10 и ждать, соответственно, пару в районе отметки 1.15. Напомню, что инфляция двузначная в Англии, и эксперты Сити анализируют сейчас рост цен на тариф на электроэнергию, прогнозируют, что с учетом предстоящего повышения цен в октябре, в сентябре, в октябре, в ноябре среднее домохозяйство британское будет тратить на коммунальные платежи, Порядка 4-5 тысяч фунтов в год. И это приведет к тому, что инфляция может превысить максимум 1979 года. Это примерно 18-19%. Конечно же, английская экономика, которая уже находится в рецессии, это усугубит процесс более длительного нахождения в периоде экономического спада. И я допускаю, что, может быть, британская валюта будет таким же, Серьезным аутсайдером, как и евро. Ну, похмантующая ситуация интересна тем, что мы следим за политическим фоном. И непонятно, как, в каком формате все завершится, кто придет в итоге к власти. Мы можем, конечно же, рассуждать на эту тему. Но какие решения будут приниматься впоследствии? Потому что сейчас мы видим, что власть переходит к новому премьеру после скандала с предыдущим в крайне непростой среде и экономических условиях. Поэтому какая-то турбулентность, скорее всего, сохранится, и уж тем более фунт не нужно держать в длинных позициях. И пару слов буквально про рынок нефти. Здесь просто комментарий, что нужно дождаться заседания ОПЕК, оно состоится на следующей неделе. До этих пор лезть в рынок не стоит, но я думаю, что после сейчас участившихся разговоров, что Саудовская Аравия да и страны ОПЕК могут даже сократить объемники добычи, эта тема будет способствовать росту цен на топливо, но, наверное, залазить в бренд раньше, чем закрепление этого актива выше 100 долларов за баррель, не стоит. Поэтому предлагаю пока понаблюдать, на заборе находясь, и сделки уже тогда будут на следующей неделе. Виталий, слово тебе. Видно рабочий экран. Угу. Так всех приветствую. Давайте пройдемся по путям идеям. В принципе, я с тобой согласен. Потому что ты сказал по рынку. Да? Напомню, что у нас изменился немного график выступлений с тобой. Да? Кто не знает, мы с тобой будем... Раньше выступали в понедельник среда, а на текущий момент у да, будет только одно выступление по понедельникам. Да? Будем давать какие-то идеи. На неделю. Если идеи хорошие, я таки буду говорить, хорошая идея. Если идеи, скажем, нету каких-то хороших точек входа, я это буду говорить. Буду, возможно, какие-то подложки давать и так далее. Чтобы не терять связь, напомню, у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Вот все данные по телеграмму, по сайту, по в личку, пишите, если какие-то вопросы интересуют. Ну, в принципе, все по организациям. Итак, по индексу доллара, в принципе, я с тобой согласен, как уже сказал. Еще две недели назад, когда мы выступали с тобой, я аналогично был за покупку индекса доллара. В принципе, мы вот эти две недели как раз этот рост и отработали. И продолжится ли этот рост дальше, в принципе, возможно, да. Но чем выше мы покупаем, да, тем мы понимаем, что риск, какой-то внезапной технической коррекции или, или не внезапной после выхода каких-то новостей, формирования чего-то нового, рынок может идти на коррекцию. Поэтому это нужно понимать. Когда вы покупаете рынок, условно, у нас был тренд, коррекция, да, вот месяц назад мы купили эту коррекцию по тренду. Да, это одна, точка, одна стратегия покупки, да. когда мы покупаем на максимум от тренда скажем, я такое не сильно люблю, но, в принципе, если тренд реально хочет расти без откатов, то, в принципе, может эта идея сработать. Это нужно учитывать для тех, кто будет торговать. Но, в принципе, повторять индекс доллара и евро я не буду. Я остановлюсь на паре доллар-франк. Я, в принципе, такие две недели назад говорил по евро индекс доллара. Я вкратце я поддержал, не дублировал идею. Доллар-франк, скажу более конкретно, две недели назад я покупал и давал совет покупки вот на этих минимумах. Вот почему я люблю торговать при хорошей торговой модели контртренд, так как можно словить хорошую коррекцию или развитие нового тренда. Там стоп лосс был небольшой, где-то 40 пунктов, если не ошибаюсь. Мы здесь словили хорошее соотношение 5 к 1, даже больше. На текущий момент, в принципе, в текущих прям на хайях я бы не покупал. А в принципе, как ты дал лимит, я бы тоже такое поставил. Или даже лесенку лимит в формате вдруг не будет этого отката такого сильного. Ну, давайте где-то примерно... 96 096 50 да, поставим лимит бай да и если чуть-чуть откатит где-то в район там, 96 э, так скажем, 20 тоже там докупиться с общим стоп-лоссом за э, пятничный минимум это у нас получается 095 70 70 да. поставим mm -hmm. сюда стоп -лосс, если уже сюда будем Рынок сходит к этой точке, то здесь уже будем ну, смотреть, наблюдать, возможно, менять прогнозы. Конечно, исключаю, рынок может из текущих э, уйти наверх, но не люблю я на максимум покупать. Кто не успел там пятницу купить, э, придется ждать. Поэтому пока по доллар-франку я такая идея. Э, в принципе, здесь такой тренд локальный неплохой. Э, ну и по другим инструментам, в принципе, там, все отросло, отпадало. Ну, по нефти есть у меня мнение, но оно, конечно, такое достаточно тяжелое. В принципе, я бы рискнул купить. Нет. Ты говоришь, выше 100, если закрепимся. Да, возможно, будет так лучше. Вот у меня есть мнение, что, возможно, у нас идет развитие какого-то локального импульса, и та коррекция, которая была по нефти, четверг-пятницу, она, возможно, закончилась, и мы здесь э, или с будем расти, или еще там чуть-чуть протогуемся, день-два, и дальше э, рост продолжится. Поэтому покупаем с текущих 99.70, если немножко откатит вниз, там возможно докупиться с общим стоп-лоссом э, за пятничный минимум, ну, 96.60. Да? Э, или 96,50 можно поставить, я без разницы. И рассчитывать на какое-то более сильное развитие коррекции по нефти. Возможно, по до уровня там, 106, 106-107 уровень сопротивления достаточно сильный. Это локальные максимумы такая плита, которая у нас была в июле текущего месяца. Вот. Это что касается нефти. В принципе, аналогично там лайк. Я, кстати, раньше э, в основном торговал только лайк, бренд почему-то не любил. А вот э, со временем понял, что просто mm -hmm. нужно смотреть э, две марки. Почему? Потому что иногда что-то более красиво рисует технический бренд, что-то иногда лайк в таком формате. Есть в них небольшая иногда корреляция. Ну, редко, но бывает. Ну, по другим активам, там металл, в принципе, ничего добавить не могу. Там все валится. В принципе, какие... Рискованные активы, э, все смотрится в шорт, да, конечно, на минимум я такой не люблю торговать. Почему-то золото не работает сейчас как защитный актив против инфляции. Э, я думаю, это просто. Это связано с тем, что на рынке есть такая тенденция, ну, есть рискованные активы, они все э, взаимосвязаны через, условно, даже рынок, Грибо. Вот, да, когда у тебя есть какое там, основные позиции, да, ты это все, э, даешь залог, покупаешь какие-то другие активы, ну как мы замечаем S&P 500 там, или NASDAQ работает с биткоином да, или с криптовалютным рынком, через рынок репов в основном он ходит. И поэтому, если ребята сидят в чем-то одном рискованном, если оно валится, то валится и все остальное. Mm -hmm. Наверное, если рынки будут и дальше так сливать, то и золото, в принципе, могут очень сильно потянуть. Ну, крипта, в принципе, она на минимумах. Я буду дальше здесь неплохо получилось у меня <coughs> словить, кстати, крипту вот это движение, которое у нас было наверх последние два месяца. Я это рассчитывал как коррекционное движение и пытался на этих максимумах локально несколько раз ловить. И, в принципе, последний раз получилось, потому что предыдущие там локально ходили, дальше по безубытку, а вот текущая неплохо идет вниз. Ну, и S&P 500 аналогично здесь на минимумах шарпить. Вот у меня, кстати, в своем канале публично, я ранее анонсировал, помимо всех банков, которые прогнозируют там снижение, вот здесь неплохо по S&P 500, у нас 200-е средние скользящие, мы четко толкнулись. У нас видно, что э, вот этот тренд, который у нас длился последние там, несколько лет, он был выше 200-е, это красная линия, а сейчас у нас э, последние там, полгода мы четко уже формируем какой-то нисходящий тренд. И вопрос, будет ли оно просто с текущих падать, ну сложно сказать. То есть это пальцем неба, возможно, через какую-то коррекцию. Но вот этот буфер сопротивления 200 средний скользящий в последующих э, своих прогнозах или кто там торгует трейдер э, смотрите возможно мы еще раз туда подойдем и если будут какие-то хорошие паттерны шорт э, используйте возможно у нас произошел перелом правильно да мы ну, не исключаем какие-то ложные выносы этой средней скользящей э, но в принципе у нас возможно пошел к какой-то нисходящий глобальный тренд, помимо э, всех вот таких с инфляцией проблемой, да, она, мне кажется, как-то на второй план чуть-чуть отошла, а больше сейчас там смотрят за Китаем, да, там, э, там рынок недвижимости, э, слово вирусы какие-то, да, там темпы роста там достаточно низкие идут, э, поэтому будет очень сильно все валиться, я думаю, до 2000 2023 -го года нам недалеко, но это будет год, я думаю, коллапса, mm -hmm. что Европа, что, что Китай, это просто все рухнет. И вот эти все каких? Тикток, ТикТок, инвестора, э, вот эти все гуру, как их э, блогеры, да, которые там вот инвестируют, и очень хорошо заработают. И, да, это все работало, э, это все работало. Когда рынок рос, там любой мог завести свой Инстаграм блог или кто блог и набирать портфель, и это все там росло. Да? Сейчас, я думаю, это все глобально закончилось, и мы пойдем очень крутой пике. Это только начало. Конечно, это не сегодня начнется, так как Павел выступал в Джексон поликатницу. Ну, рынок отработал это движение. Возможно, он чуть-чуть поутихнем. Все ожидают повышения ставки. Как это рынок интерпретируется с психологической точки зрения, фундаментальный, очень сложно сказать. Оно может уже отработало и дальше пойдет коррекция. Поэтому я лучше люблю, скажем, смотреть технически. Есть картинка понятная, я говорю нету. Скажем, это все. Есть риск попасть на сильную коррекцию. Поэтому шкартим евро, покупаем франк, скажем, покупаем нефть, возможно, идет развитие коррекции, ну и рискованные активы все в шорт, только на минимумах этих, я пока вверх, да. ну, вот так. Спасибо, Дали, за сделки, комментарии, точку зрения. Ну что, следим тогда. Это неделя Non-Farm Perils, соответственно, следующий уже понедельник с тобой обсудим то, как этот отчет повлияет на доллар, на вероятность повышения ставки на 75, байсный фунты в сентябре, да и в целом, Сентябрь уже почти наступил, поэтому можно уже готовиться к заседанию Федрезерва как первый, такой следующий важный фундаментальный повод для всех финансовых рынков. Тебе, Виталий, удачные торговой сессии. Соответственно, все недели следим. Сделки у нас, в принципе, с тобой по прогнозам совпадают, поэтому топим за слабость рисковых активов и усиление позиций доллара. Спасибо тебе. Пока.